Одноклубники, всех приветствуем! Сегодня у нас на отгрузке мотобуксировщик Буксклаб шириной гусеницы 500, длина 1450 Буксировщик сразу же заказали с модулем толкач по акции Дополнительно взяли двое саней полтора метровых подшитых с накладками на днище и одни большие сани метр семьдесят Сани считается для перевозки пассажиров или груза то есть можно визуально сравнить, что насколько они длиннее. Ну и, соответственно, они шире по верхней части. По низу, что полтора метровые, что метр семьдесят одинаковые. Ширина по нижней части пятьсот, как раз по колье буксировщика. То есть тут будет сцепка. Сначала идет модуль толкач впереди затем уже сани полтора метровые и метр семьдесят большие а представлен с двигателем лифан мощность 15 лошадиных сил установлена катушка 7 ампер из дополнительных опций здесь были установлены ручки с подогревом и чека аварийной остановки на случай падения либо самохода мотобуксировщика а буксировщик представлен на подвеске катковой. Дополнительно в подвеске установлен металлический трос, чтобы катки не переворачивались во время движения по неровной поверхности. Подрамник у нас универсальный. Все подвески взаимозаменяемые. Можно установить как катковую, подпружиненные склизы, либо цельно-резиновые колеса. То есть кто на что гораз, где ездить. Платформа сделана из ПНД пластика, пластик не гниет не подвержен воздействию химических реагентов по типу бензина, масла толщина пластика тут 8 мм и под пластиком идут уже ребра жесткости на которых установлен двигатель и трансмиссия фара штатной комплектации здесь стоит 27 ватт фара светит очень хорошо, ярко усиленная импортная цепочка звездочки тут стоят 11 на 26 быстрее будут добираться до лунки ну и регулируемый угол атаки также тут присутствует из новшества этого буксировщика вместо петлей капота мы теперь сделали вот такие навесы, которые не отвалятся при вибрации и отсекатель от снега то есть снежная пыль не будет попадать уже в лицо отсекатель будет ее направлять вниз то есть это идет у нас уже в штатной комплектации и бампер переделали вместо профиля 20 на 20 теперь стоит труба для чего труба мы потом вам покажем всем спасибо за внимание у кого остались вопросы пишите либо в личное сообщение группы либо комментируйте под видео спасибо всем за просмотр